Гулять-то не да? поэтому работа не работает, работа, работа. Поэтому все встали, гулять не как -то. все вырубаем, идем работе.